Охуенно. За 20 евро. Я за 20 евро, блять, телку выеб. Нет, 20... за 20 евро телка тебя выебет. Я лучше бы, блядь, телку, блядь, потратил на шлюху эти 20 евро, блять. Чем эту хуйню себе Тебе, тебе не хватит. Там Никс сейчас в ФК стоит, блять, меня ушатает, не бойся, блять. Ща вот Никс выйдет, мне хтаб даст, блядь. <Стит> блять, вас там... Да Бежим! Без... Без жим! Без... Блять... Без... Без... Куда, Без... тебя... Куда я тебя попал, Лан? Конор? В столмочку... Без... смотри, минус 80 дал. Бежим, блять, бежим. Да достиг дороги, дороги ла ла ла ла ла ла ла -лай, ла -лай, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла да ты, да ты умер. 5, нахуй минус 4 до а нет минус 3 в бодина он же он же лаки он тебя сейчас это выбит о нихуя я на контроле блять он сам на контра сидел не да вообще ну, я вас страхую блять как и блять них Съеби, съеби Бля, <связь> Тиммейт, не убирай от этого мудака! Прикрой меня, я уползу Бля <связь> Это какой-то пиздец, это бизнес, это бизнес, это полный пиздец. <реклама> Блять, никс опять тут сука. Отлетел <реклама> <реклама> упал упала, шлюха <реклама> упал. С одной тыки. Упал. С одной тыки, кого у меня штук КП сейчас было нет? Yeah. Нет? А я лаки вообще начал, короче, резать, у меня oh. подобрался чей-то, блядь, зевс я его на зевс взял. Блять. Так сейчас я приду, а Никс опять пидорас А не на другую сторону пошел. А он вот сейчас пососут, а вот сейчас пососет, блять, маут, сука твою мать. Блять, вантап мис. Вантакт миссия пиздец, все по летит, я хуй Вс, Все мать его летит, по ни одной надпись поспорю, ни одной, все по ресолверу, верните випку, додик один Блять, mm -hmm. ну mm -hmm. ник, шути! А как ты порашишь, забей автофайер, не работает теперь. Фаталь, Ладно, ты где? А там автофайер, не работает. Ой, под какой А ты ну, с фаталитикряком, а депотом играешь без? Ой, с бандап-мгряком. А, ну, а фаталитикряк там автофайер не работает? Ха-ха, ези никс упал, никс упал. Галя-лая-лая-лая-лая-лая. Бля, у меня с этим софтом нервов не останется, я тебе отвечаю, блять. Чё, С ван-тапом-то? Инжекция, Никсва. Если вы он инжекциз, я бы даже мог, блядь, вообще. Лоудни ПК. Стой, а если у меня випка я то есть совей не буду ебать, да? Время на него и плюс, у него вы третья, у тебя как гряк. Верните випку, уроды, блять. Урон! Да! Я я. Он один грамм. ты Видишь мои ноги? Еще то зажал, то то то Вызывайте не отложку, блядь. У нас тут человек на РПГ ебанулся. Один. Одиннадцать. Ага, вот там пидорас на них едет. Да, да. А я вот как сейчас на Банвей. Да тут Конора хватает, понимаешь? А я еще с Конором сяду.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 Давай давай давай быстренько, съебал съебал Давай давай давай быстренько Чё его убили да? Спасибо <связывал> <связывал> Ну пусть стрелять уйдет Сприт охуенный Лана один умер блять 70 секунд убил я ебал слышь? ультразвук блять еще один блять кстати в антаб с СССР залит че то конечно ну знаешь не против нихуя Холмс-то? Да. Мауд да, тут кино, короче, саунд, бля, два саунд. Я магу туда, блядь, я си. взял сосать. Хомс ещ и плотный, блять. Сука, хоп. Поднее Конора, блядь. Знаешь еще Ленкинского у них хватает, да, блядь. Ленкинский сегодня плакал, блядь, от Никсвар улетал, блядь. И ч вы там все по ванвем лесели, блядь? Никс, уйди нахуй, да съеб. А тут есть челик без читов. Да? Головка Там, часов заря, блять. А, понимаю. Слышишь ЭЗД в Discord? Шутки для тех, кому за 20 ебать. <кх> Никс, не смотри, где я сижу на афей. Блять!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 Вантап, сука, я больше тебя никогда жить, говорю, никогда я тебя не облачу. Сука, ебаная лама, без матери тварь. Сука, печейший софт, блядь. Упала, сука, иди сюда. Упал, первый Ааа, сука. Ладно, что с тобой? Вантап, сука, соп, где да бля! Я тебя больше не куплю, я тебя отвечаю, я не куплю, блядь них двое, я Помогите, пожалуйста, помоги, пожалуйста, Кодар, помоги, Кодар, пожалуйста, спасибо, Кодар, спасибо. Ну с <свали> упали, да, упали, сука! Да раз ебаные, блять! <свали> <свали> <свали> блять, Никс, уйди, нахуй! УПАЛ! <свали> Бечёвка ёбаная, просмандовка, <свали> сука! Где, Где последний, последний я больше вот трахал? Я. Вот, я больше на цок приведите нахуй. Не-не-не, спасибо, спасибо, спасибо. Я сейчас приведу.